Приветствую вас на шестом занятии тренинга «Канал с нуля до первых денег». Тренинг записывается совместно с Филиппом Продан в рамках нашего основного тренинга двухмесячного «Трафик менеджер». Тематика сегодняшнего и следующего занятия будет связана с наполнением вашего канала видеороликами. Сегодня поговорим о авторском видео, а на следующем занятии поговорим о методиках, позволяющих загружать на ваш канал, Ролики с чужих каналов с минимальными последствиями для вашего канала. Итак, канал у нас создан, оформлен, оптимизирован внешне и изнутри. Можно переходить к основной операции загрузка или заливка видео на канал. Но прежде чем приступить к загрузке видео, вы должны знать о основных рекомендациях, а для новичков это правило размещения видео на канале. Этим правилам необходимо придерживаться во всяком случае первые 2-3 месяца, когда вы начинаете раскручивать свой молодой канал. Первое правило. Размещайте на молодом канале видео, не нарушающие правила YouTube. Только поэтому мы начинаем загружать авторские Ролики, то есть те ролики, которые создаете вы сами. Мы избежим наиболее частого нарушения совпадения со сторонним содержанием. Если вы начнете развитие своего канала именно с нарушений, то ваш канал попадет в список ненадежных, подозрительных каналов со всеми вытекающими последствиями. Новичкам ошибок не прощают. Вторая рекомендация. Она связана с регулярностью загрузки видео на канал. В идеале желательно загружать каждый день по одному ролику на ваш молодой развивающийся канал. Но это сложно, но интересно. Я пробовал, я знаю. Не получается каждый день Сократите до трех раз в неделю. Например, понедельник, среда, пятница. Но строго выдерживайте этот график заливки видео на канал. И... Через несколько месяцев вы не узнаете свой канал, он у вас преобразится. И третья рекомендация, будьте активными, просматривайте ролики с чужих каналов по вашей тематике, лайкайте, делитесь этими роликами, но самое главное, пишите грамотные, расширенные комментарии, которые позиционируют вас как специалистов данной ниши. А продвижение комментариями – это один из эффективных инструментов продвижения канала в целом. Но об этом мы будем говорить на занятиях, посвященных именно продвижению. А теперь о самих авторских роликах. Я вам сейчас показываю пример идеального профессионального ролика. Согласие авторов Марины Корчагины. Я размещаю ссылку на этот ролик в дополнительных материалах к данному уроку. Этот ролик является лучшим примером трейлера для канала и продающего видео в целом. Конечно, даже одаренный любитель не сможет создать ролик даже близкий по качеству и профессионализму к этому. Потому что требуются соответствующее оборудование, но самое главное требуются знания, которые приобретаются годами. Но пожалуйста не ставьте крест на авторском видео. Не опускайте руки. Этот ролик вам показан как пример идеала, цели, может быть недостижимой, но которые есть смысл стремиться. И в этом занятии я вам покажу минимум два способа, как создавать авторские ролики. Посмотрим, что нам предлагает YouTube. Если вы нажмете на кнопочку добавить видео, YouTube вам покажет тот инструментарий, который встроен сам YouTube для создания видео. Вам предлагается сделать запись с веб-камеры, создать слайд-шоу, создать прямую трансляцию с Google Hangouts. Именно так у нас проходят вебинары обратной связи и использовать видеоредактор. Но практически всеми инструментами, кроме, естественно, Hangouts и иногда видеоредактором я не пользуюсь. Дело в том, что на данный момент ничего качественного с помощью этих инструментов ютуба вы не создадите. И я ими не пользуюсь и вам не рекомендую. Может быть за исключением видеоредактора, когда вам нужно будет подправить какой-то уже загруженный на канал ролик, не удаляя его с канала. Но как же тогда создать любителю хороший профессиональный ролик? Решение находится очень просто. Вам необходимо создавать ролики на основе уже готовых профессиональных шаблонов, точнее видео шаблонов. Существует колоссальное количество онлайн-сервисов, которые позволяют это сделать. В рамках этого курса я не буду делать обзор этих сервисов. Покажу только один сервис, с которого проще всего начать создавать ваши первые профессиональные ролики. Это сервис Анимота. Ссылка на этот сервис будет в дополнительных материалах к уроку. Переходим на главную страничку Анимота. Авторизируемся, нажимаем на кнопочку «Login it», проще всего пройти авторизацию через социальную сеть Facebook, нажать на «Connect» и приступить к созданию видео. Нажимаем на кнопочку «Scread создать», выбираем шаблон, который вам понравился, в зависимости от вашего аккаунта «А», Анимото может работать и в бесплатном аккаунте. Здесь вас ограничивают просто в количестве вот этих вот красивых шаблонов. И в платном аккаунте, где такие ограничения сняты. Все участники нашего основного тренинга получают бесплатно доступ к платному аккаунту Анимото. Выбираем шаблон. Рассматриваем его. И если он вас полностью устраивает, нажимаем «Создать видео». Перетаскиваем заранее подготовленные фотографии, из которых будет составляться ваше слайдшоу. Ждем пока фотографии загрузятся. Меняем очередность этих фотографий, располагаем их в том порядке, как вы хотите. А кроме фотографий вы можете загружать и короткие видео. Удаляем звуковую дорожку, которую вам предлагает анимота. Дело в том, что большинство звуковых дорожек которые мото используют в своих шаблонах. Они, по мнению Ютуба, нарушают авторские права по музыке. Поэтому, чтобы не проверять лицензию этой звуковой дорожки, загружаем сразу же музыку со свободной лицензией. Есть громадное количество сайтов, хранящие подборки музыки со свободной лицензией. На один из них ссылка будет в дополнительных материалах к данному уроку. Прослушиваем Мелодии, которые есть на этом сайте, подбираем нужную вам мелодию. Скачиваем, нажимая на стрелочку, данную мелодию себе на компьютер. Пошел процесс закачки. И именно эту мелодию со свободной рецензией, которую вы нашли, делаем вашей звуковой дорожкой. Нажимаем на название композиции. И выбираем действие загрузить вашу музу. Переходим в папочку, куда вы сохранили вашу звуковую дорожку со свободной лицензией. А по умолчанию они сохраняются в папку Мои документы, папки либо с именами Downloads, либо загрузки, если вы сохраняете в стандартные папки, не меняя настройки в своих браузерах. Выбираем сохраненную дорожку и подключаем ее к вашему слайдшоу. Данная операция будет для вас обязательной. При необходимости можете просмотреть результаты своей работы, нажать на кнопочку превью. Если вас что-то не устроило, то можете вернуться к редактированию. Если устроило все полностью, переходим к продюсированию, то есть к созданию данного ролика. Придумаем для вашего ролика какое-то название для сервиса Animoto и нажмем на кнопочку продюсирование. Дождемся пока сервис Animoto создаст видеофайл, а затем сохраним или загрузим этот видеофайл себе на компьютер, нажав на кнопочку Download. В зависимости от вашего аккаунта вы можете загружать в каком-то из доступных для вас форматов. Я сейчас выберу самый простой 360 и мне на компьютер загружается файл. Вот это первый способ создания авторского профессионального ролика. Второй способ создания авторского видео это записать происходящее интересное вокруг вас на мобильный телефон, видеокамеру и затем используя программу видеомонтажа обработать и получить видео в рамках этого курса я не буду рассказывать не о выборе техники для записи не о обзорах программ видеомонтажа я вам расскажу только об одной программе которая для вас как для начинающих идеальное решение Это программа камтазия студия именно с помощью этой программы записаны все ролики на моем канале чем хороша эта программа эта программа не только видеомонтажа это программа записи с помощью этой программы вы можете записывать происходящее у вас на экране компьютера и создавать ролики которые очень популярны на ю ролики которые называются обзоры обзоры каких то сайтов личных кабинетов проектов Обзоры каких-то программ, все, что происходит у вас на экране, все записывается. Вот как сейчас у меня. Можно записывать происходящее в компьютерных играх и создавать интересные и популярные ролики, связанные с прохождением игрушек. А можно включить веб-камеру, если она у вас есть на компьютере, и записывать еще и себя. То есть получать видео-видео. Пишется экран, и поверх этого экрана говорящая голова что-то рассказывает. Таких роликов достаточно много. Можете посмотреть на моем канале. Кроме возможности записи у программы Camtasia Studio колоссальные возможности, связанные с видеомонтажом. Особенно у последних ее версий. Записанный с того же мобильного телефона файл вы можете загрузить в программу, то есть нажав на кнопочку Import Media. Выполнить наиболее типичные операции обрезки, склейки видеофрагментов наложение каких то картиночек как вот например у меня картинка моего скайпа, сделать различные красивые переходы с использованием опции переходы сделать эффект увеличения части части изображения добавить какие то надписи красивые стрелки все это может делать программа Camtasia Studio причем вам не нужно учить эту программу целиком Научитесь с помощью этой программы выполнять какие-то конкретные действия. Например, как с помощью Camtasia Studio создать то же самое слайд-шоу. В дополнительных материалах к этому уроку вы получите несколько небольших конкретных видеоуроков по Camtasia Studio, которые вам позволят научиться выполнять наиболее часто используемые действия в этой программе. Внешний вид этой программы не сложен, если вы запустите какую-то программу профессионального уровня или полупрофессионального уровня. Обилие кнопок функциональных вас может поразить. Здесь же все достаточно просто и понятно. Только поэтому я и рекомендую вам начать изучение видеомонтажа и записи видео с этой замечательной, широко используемой программы Camtasia Studio. Ссылку на эту программу. Вы получите, опять же, в дополнительных материалах к этому уроку. Почитайте, как ее установить. Это несложно. Выполняется тихая установка. И программа работает на вашем компьютере. Итак, с использованием Animoto, либо Camtasia Studio, вы создаете видеофайл. Не забывайте, пожалуйста, что любой процесс заканчивается нажатием на кнопочку «Продюсирование». У вас получается первый ваш авторский видеоролик который сохранен на диске вашего компьютера. Что вам необходимо сделать следующим шагом? Вам необходимо загрузить ваш ролик на канал. И мы сразу сделаем это правильно. Мы откроем папку, куда сохранились наши файлы, созданные в Animoto, например, и переименуем эти файлы. Дадим этим файлам названия, с каким они уже будут лежать у нас на канале. Названия для ваших роликов должны быть у вас готовыми SEO-ядре канала, который мы создавали с вами на первых занятиях. Если вы не подготовили название, у вас в любом случае должны быть ваши ключевые слова. Тогда, используя ваше ключевое слово, вы придумываете какое-то увлекательное, заманчивое, интригующее название для вашего ролика. В моем случае это будет квиз групп, лучший вариант монетизации YouTube канала. Ваш видеофайл получает название, с которым ролик будет выложен на YouTube. Я его делаю один в один, не используя только знаки пунктуации. Ну а теперь последний шаг. Это загрузка вашего ролика на канал страничка загрузки у нас уже открыта мы просто нажали на кнопочку добавить видео в самом начале урока затем можете либо перетащить сюда созданный файл либо нажать вот на эту красную кнопочку мигающую и найти папочку с вашим файлом нажимаем на открыть и пошел процесс загрузки вашего видео ничего больше пока мы не делаем если вы выполняли все задания верно, то у вас уже будет заполненное описание для вашего ролика, уже будет заполнены теги, а название вашего ролика будет считано из названия загружаемого файла. Единственное, что вам нужно будет сделать, чтобы правильно загрузить этот ролик, это выбрать плейлист или плейлисты, какие будет этот ролик загружен отмечаем просто галочкой ждем пока процесс загрузки дойдет до 100 процентов итак загрузка ролика завершена вы нажимаете на кнопочку опубликовать и ролик появляется у вас на канале если вы войдете в свою творческую студию выберите менеджер видео раздел с которым мы еще не работали вы увидите загруженный вами ролик что вам требуется сделать на данном этапе с теми знаниями, которые пока у вас сейчас есть. Вы нажимаете на название вашего ролика и попадаете на страничку ролика. От вас требуется просмотреть этот ролик до конца. По окончании просмотра вы нажимаете на значок палец вверх, то есть, что вам ролик ваш нравится. Это первый лайк который получает ваш ролик, и первый просмотр, который вы делаете своему ролику сами, а далее, по очереди, нажимая на иконки социальных сетей, в которых вы уже должны были к этому моменту зарегистрироваться, вы делитесь своим роликом во всех этих социальных сетях. Это будет первый шаг, который вы сделаете для продвижения вашего ролика. Итак, друзья, на сегодня у меня все. Ваше домашнее задание. Вам необходимо зарегистрироваться в сервисе Animoto, ссылка в дополнительных материалах, создать свое первое профессиональное слайд-шоу. Далее, установить себе на компьютер программу Camtasia Studio. Почитайте инструкцию по установке, там все очень просто. Запускаете один файлик и он делает все сам. Обязательно посмотрите ролики о работе в Camtasia Studio. Их 4. С помощью Camtasia Studio создайте либо слайд-шоу, либо запишите что-то с экрана, обзор какого-нибудь сайта или программы. А лучше всего запишите себя, сделайте себе трейлер приветствия на вашем канале. Буквально несколько слов. Представьтесь, назовите свой канал, скажите о чем этот канал, чем он будет интересен. И обязательно сделайте призыв, подписывайтесь на мой канал. Сохраните созданные ролики на своем компьютере. Переименуйте их в соответствии с теми ключами, по которым продвигается ваш канал. И загрузите себе на канал. Выполните простейшие операции, связанные с продвижением. То есть, сами его просмотрите, нажмите лайк и поделитесь во всех социальных сетях. В отчете я от вас жду ссылку на ваш ролик точнее на два ваших ролика ссылка это адресная строка скопированная из браузера со странички вашего ролика копирую адрес и вставляю в отчет размещайте ссылки на свои первые киношедевры в форме отчета отчеты по данному уроку будут закрыты никто кроме вас и меня их не увидит. Я думаю, это будет правильно. Если вы считаете, что отчеты можно сделать открытым, открытыми, напишите, пожалуйста. Мне важна ваша обратная связь. И вообще, если у вас есть какие-то замечания, рекомендации по проведению этого тренинга, может быть, у вас чего-то не хватает, нужно что-то доснять, пишите «тренинг живой, тренинг обновляющийся». Всем спасибо, до свидания, до следующего занятия.